Счастье, счастье, счастья вам! И счастливый приветик. Посмотрите, у нас э, на, на заднем плане. Сердечко. Сейчас расскажу, как оно появилось в доме. Это совсем недавно появилось сердечко в доме. У нас э, этот месяц, июнь, месяц любви. Ну любви и ты куда везде ты куда не зайдешь куда ты голову не повернешь везде все что связано с любовью сердечки какие-то ну символы все что связано с любовью разного цвета зашла в кафе и даже зашла зашла в одно кафе и даже удивилась что таких два стола стоят и там маленькие такие разноцветные бумажки лежат ты можешь эту бумажечку оторвать она такая склеенная и лежат фломастеры и ты можешь написать там кого ты любишь и приклеить и все усыпаны эти столы усыпаны этими бумажками и каждый на своем языке кто на каком хочет языке пишет что кого он любит кому он признается в любви или посылает любовь или запрос на любовь делает и уже и, смотрю эти бумажки расклеили везде-везде и на э, с, ок на на стекле и на этом столе и подходишь кто не смотрит на тебя никто ни на кого не бросил взял ручечку, написал там я тебя люблю или там кого-то люблю и приклеил пошел себе кофе берешь В другой магазин зашла вся стена усыпана эти не магазина <къем> тоже кафе зашла так Осыпана сердечками, еще там куда-то, но везде, везде, везде. И я не удержалась, зашла в магазин, вот это вот увидела, вот это вот... Знаете, а то было просто одного цвета. Если бы было еще такого, вот если бы был еще, допустим, хороший такой насыщенный синий цвет или желтый цвет, я бы, наверное, тоже взяла. Но вот был только красный. Оно такое красивенькое, оно такое... Ой, ой, ой. Бар, бархатная не велюр да велюр бархат вот посмотрите какое красивое цвет такой насыщенный хороший ну вот я не удержалась и купила это это сердечко купила и тоже вам посылаю любовь хотите я вам сейчас да кстати кстати покрасилась я вот я вам показывала краску такая как типа розовой ну, не типа розовая. Вот я покрасилась. Конечно, вот здесь на камере ничего не видно. Это у меня идет отражение. Я здесь поставила вот там свой лаптоп. Кое-какие хочу зачитать с лаптопа а, комментарии. На камере не видно... Здесь вот, когда ты дома делаешь съемку, знаете, как-то не, ви... не видно цвет. Но я немножко засняла в машине. И я это вот вам сейчас все покажу. Оно как оно на улице смотрится, оно немножко по-другому вы увидите. Как получился какой цвет. Очень теплый цвет получился. Конечно, не розовый, как он не может быть. Там, где вот седина, вот здесь вот где-то, немножко такой, ну, и сам по себе весь цвет получился очень-очень а, такой теплый, теплый очень цвет. А знаете, как красилась? Не как раньше, там кисточкой красишься, все, корни. Нет, я развела краску, надела перчатки. Потом на, вот сюда выдавила краску, вот так вот сделала. И, знаете, вот так, так, так, так, так. Где что схватилось, то схватилось. То есть ну, как-то вот так прошлась, прошлась, прошлась. Просто руками от перчатки. Никакой кисточки ничего не было. Вот где что схватилось, то схватилось. И как-то очень даже ничего ничего получилось. Я засняла, как я в машине. Тоже вам сейчас покажу. И еще засняла. Ну вот, босоножечки и шлепочки, которые я купила, они мне очень комфортно они мне очень хорошо сели. Ну, вот было холодно, я их не носила. Сегодня ну, я их дома ношу. Сегодня э, надела это платье. Тоже вы его знаете, это платье. Это в прошлом году шили, я вам его показывала. Я э, хотела одеть эти шлепанцы. Думаю, ну какую же сумочку, какую же сумочку взять? Потому что когда-то тоже вам говорила, ну, сумки покажу, какие есть. Люблю тоже сумки, ну, покажу когда-нибудь. А, также люблю, как балетки. Вот, ну, искала-искала и наш, вспомнила, в прошлом году ее не носила, эту а куда эту сумку, а куда было ее носить, все закрытое там, все. В общем, нашла сумочку одну, достала с этими шлепанцами гармонирует просто роскошно шикарно и я вам тоже это засняла в общем посмотрите мои моя новая покраска сумочка с которой я под, под шлепанцы вот шлепанцы кстати здесь я вам просто просто напомнить может быть кто не видел вот эти шлепанцы я купила я уже их вовсю надеваю обожаю вот это все ж кожаное, вы себе не представляете, обнимает ножку. Оно просто обнимает. Настолько все, посмотрите, какое все подвижное, мягкое. Вот. И точно такая же у меня нашла там свои, полезла в шкафы. О, сумка моя. Ну, она летняя. Увидите мою сумочку. И посмотрите засняла кафе, где все-все-все в любви. Ну вот сейчас вам этот кусочек встав. видели да, обстановку вот с кафе так приятно так красиво вот как там ну вот приятно приятно что я говорю я насмотрелась что мне собой хотелось пойти и купить и пойти купить такое красивое сердечко но хотела зачитать пару комментариев очень один вот такой важный комментарий и немножко его хочу прокомментировать близко очень Розана, низкий поклон вам за упражнение сегодня ночью у меня снова был приступ невралгии два часа ночи не могу вздохнуть и вспомнила ваше золотое золотое бесценное упражнение подняла руки терпела час-два и прошла боль и пошла боль на убыль я в шоке легла боль ушла в солнечном сплетении я снова встала, подняла руки. Нет, не могу. Я тогда взяла их в замок, завела за голову и снова боль потихоньку начала уходить. Просто сама в шоке. Почему я вспомнила за это упражнение? Главное, справилась, не дала мышцам замкнуться. Низкий поклон. Люди, попробуйте, верьте, конечно раз на раз не приходится но и таблетки с уколами не всегда помогают счастье радость любви забыла добавить затем я боялась лечь в кровать но сон и усталость берут свое и я легла в постель со страхом что снова начнется спазм руки подняла вверх уснула и приступ отпустил ой рада за, за себя что победила написала вера умница Смотрите, почему именно на этот комментарий хочу обратить внимание у меня то же самое было и почему ночью происходит спазм вот почему ночью происходит спазм у меня тоже было когда я начала упражнения делать думаю уже все утром так хорошо что я иногда встану ночью прям утром встану? думаю почему утром встану и как-то немножко вот тут спа... и вот именно солнечное сплетение вот как будто бы вот тут что-то зажалось вот знаете, вот, не вот, вот так провалилось, зажалось что-то. Это от того, что ночью принимаешь неправильную позу. То есть, конечно, ночью ты сон не, не контролируешь, не, свои позы не контролируешь. И как только ложишься в ту позу, где ты всегда ложился, как привыкла, твои мышцы привыкли, то после упражнения, когда ты делаешь, уже выпрямляешь-выпрямляешь целый день, но когда ты на ночь ложишься и ты забываешь ложишься в ту позу которая есть вот происходит вот этот вот клик почему я на сегодня ложусь вот так вот ровно потому что все вот эти тонкости уже давным-давно поймала мы даже поменяли в свое время поменяли даже матрас матрас настолько плотный настолько такой ну, ну не проваливаешься но вообще он не мягкий, но не жесткий, но такой ровный-ровный прямой. Нигде нет никакого. Никакой немножечко, даже там какой-то даже впадины. Кстати, этот матрас взяла. Я не знаю, но все-все, все мое окружение все взяли такой же точно матрас. Потому что на себе испытали, что такое спать просто ровно. Ну, то есть контролируйте ночью, особенно вот у кого есть проблема со спиной, которая с, с плечо или там что-то где-то лопатки, позвоночник очень контролируйте. Ну, матрас, конечно, нужно посмотреть, какой матрас. Если чуть-чуть вогнутый, чуть-чуть проваленный, просто вроде как-то по вашему телу это будет, вот эти вот будут, когда начинаешь делать упражнения, вот эти все будут мешать эти все изгибы. Поэтому, конечно плоский ровный ровный и такой в основном жесткий такой матрас да это все равно матрас он не может быть ты не можешь как будто ты на палке спишь нет но он все равно жесткий когда ты на него ложишься он такой держит форму держит твою ну вот этот хотела комментарий очень многие очень многие написали ну такие хорошие отзывы такие хорошие комментарии а, по поводу ну вот, что платье, что умница, что шью, Розана, покажите э, для начинающих выкройки ваших платьев. Ну, я, я вам показывала уже в каком-то видео, показывала, что я одно платье прикладываю. И делаю выкройку просто из, из платья я это увидела у одной у одной девочка женщина она э, ну наверное китаянка и она у нее тоже есть свой свой э, свое видео ведет э, где она шьет но она ничего не говорит она только она только либо показывает что застрочить и там нарисовано что застрочить либо английскими пишут ну, там любой может понять и вот она как-то взяла, и я увидела, просто эту идею увидела. Она взяла какую-то свою футболку, сложила пополам, положила на ткань, так обрисовала, вырезала. А низ добавила, просто так вот низ взяла, наборочку взяла и добавила. И мне это была такая идея, она мне просто дала идею. Я взяла одно свое платье, у меня есть одно платье, которое ну, покупное было, которое вот именно вот тут вот этот вот кат сидит, Просто сидит там рукам мастера видно, но оно брендовое платье и там видно, как вот настолько выкроено мастерски. Я из от него все пошло. Я тоже в каком-то видео э, показывала. Я его сложила пополам и вверх от него взяла, поэтому у меня в кат, вот этот вот верх везде практически вот от этого платья он просто великолепно сделан. Вы его, я мне нечего показывать. Вы каждый себе сам найдет. Вот для начинающих, кто хочет. А многие так загорелись, ну потому что действительно, я вам скажу, ну ну что я могла шить, но ну, это смешно, что я могла шить, ну, но начнушечку там, ну какую-то там ни о чем и ну ну что мы там в детстве шили и потом очень забылась ты и я после такого, ну никакого навыка и, и могу шить вещи, то это может, кому нравится, кто хочет, может любой. Попробуйте просто сложить какую-то свою вещь, которая вечно ваш очень хорошо сидит. Попробуйте ее сложить пополам и переложить на ткань и сделайте себе лекала. Да, кстати, вы знаете, ходила в один магазин, и там мне одна говорит, ну продавщица мне говорит. Ой, говорит, у вас всегда такие платья красивые. Где вы покупаете? А я у них раньше очень много покупала. Я же раньше все покупала, я же не шила. Я у них раньше покупала. А, а где, говорит, вы покупаете? Я, говорит наверное... А, мне, говорит, наверное, не здесь. Я говорю, я сама шью. Она мне говорит. Это вот как-то так. Она говорит, ой, какая вы талантливая. какие Как вы так? Так-то -так, тут хвалить могут, тут очень друг друга вообще хвалят. Вот какая вы талантливая, какая вы молодец, так, так, так. В следующий раз я прихожу, другая ко мне подходит в этом же магазине. Другая ко мне подходит и говорит, я менеджер этого магазина. Я знаю, что вы. Я тоже в каком-то была платье, она говорит, я знаю, что вы сами себе шьете. Представляете, и говорит мне, а мы можем купить ваши лекала? Я так на нее смотрю, мои лекала? Говорю, моих платьев? Мои, ну, мои лекала? Она говорит, да, у вас такие платья? Я так, так было мне про себя. Я говорю, я подумаю. Какие, хотела сказать, какие лекала? Я платье на платье приложила, и я уже просто свое знаю, в свои тонкости, в своей фигуры. Вот все, что я знаю, просто в тонкости своей в своей фигуры. Говорю, я подумаю и пошла там в магазине посмотрела что-то. У них всегда очень качественные вещи, и если бы я вот искала и все равно смотрю, хочу еще вот хочу еще такое, на ну, хорошая качественная белое. из хорошего из хорошей ткани, ну и если найдется возьму. Вот, так что вот все лекала. Платье на, на, платье сложить вдвое и на ткань обвела. И, знаете это просто тонкости своей фигуры надо знать вот он, ты как сам на себя посадишь вот если ты начинаешь и как вот ты сам на себя посадишь так это будет прям твое и настолько будет индивидуальное. Ну все вот такое вот в посылаю вам еще раз э, любви любви потому что у нас я говорю все вокруг везде с этой любовью везде все эти сигналы очень как-то так все на nice, очень все приятно Ну всех вас бесконечно уважаю да кстати Ладно, хотела сказать, лайки забывайте ставить. Спасибо за лайки, обнимаю вас!